когда каждый раз один, два, дэн, Багуган в бой. Драгон! На поле! Он упал, просто упал. А он не встал. Багуган в бой. Бакуган! Сэндос на поле. Багуган! Вот. На поле! Макса Тавр, держись! У тебя очень мало джи силы! Так, хочу туда, но не получается. Бабуган в бой. Багуган на поле! А, ну и ладно. Нет, у нас там будет минус, точнее будет ничьи. Ну и ладно, Бакуган бой, Драгон. Драгон, на поле. Да, что-то я как-то все кидать Бакуганы. Так я, ну тут можно будет даже ничьей. Стейндус. если получится. Так, давайте хоть вот так, что ли. ё мы опять за своим. Он знает, все знает. Максатавар, давай! Хоть один раз, Бакуган бой! Максотавр. Ну блин! Почему ты упал? А он там тоже, да? Ну обычно как-то. Ничья, ничьям Я думаю, перемотка будет такая. Бум-бум-бум. Давайте тогда еще Драгоноид. Ну прояснись Бакуган Драгон, Баку на поле!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 Урон тебе. Ну что ж, победа. Отлично. Победили 775 опытов и уже 8-9 уровень. Ох ты, смотрите. Милюс. 300G силы. Ну, нам не нужен. Мы пайрусы. Нам, конечно, тяжелее. Ну и ладно. Зато будут враги тяжелые. Поль игры открыть. Открываем поле игры. Карту ворот на поле.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 а силы блин, я чувствую поражением Драго, давай, ваа, рода открыть, силовая атака, давай, давай, Драго, блин, не хватило, надо карту способность улучшить на максимум, блин, а он сильный игрок, ладно, Синдус, давай, держись, у него уровень силы тоже выше, они приходят ничьям.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 Вот так тебе я. Зато твой Бакуган не раскрывается. Серия 2. Бо уже затягивай драго. Давай. Эй, -э, карту ворот открыть, способность активировать. 240. Получай. Ха! Это мало. Масато, ты нас дос, достаешь. Ну ладно, Бакуган в бой. Бакуган на поле. -а, Бакуган в бой. Бакуган на поле. Пойду, ну тоже Бакуган. А, это серия 3, точно нажимаем очень много раз на кнопки. Давайте. Тихо, хопа на хоппах, хопа на хопа. Мне ну, что-то я на то не нажимаю на них. Тих, тих, тих, тих, тих, тих, так, 355. Я максимум набирал мне видео 560. Так, так, так, так, так, давай, давай, отлично. Победа за нами. Масатом проигрывает. Победитель Дэ, отлично, мы победили с вами. Ух ты, уровень 10. Так, что у нас такое? Ничего тут. Призы нету. А, ну да, есть один человек. Полковник Туп. Вызываю тебя на бой. Так, думаю, нам этого хватит? Потом после этой игры у нас будет там 11, 2, 12. Гидроус открывается на уровне 13. Вот его тоже нужно взять на 200, 200, сотый. Вот тебя вот. Максотавр. А то мы будем проигрывать вот так вот. Ну что ж, поле игры открыть. У меня есть пустик. У меня есть Есть поле.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 Ой, дракон ни на что не способен, а ты монстр. Ты офигенно сильный. Ладно, давай там. Максатар бой. Тауэр на поле. Отлично, просто снайперским. Так, где как у меня Бакуган был? Как он запускал? Серия 3. Точно, кнопочки. Нажимаем очень много раз и побеждаем его. Но, конечно, 1400 мы не сможем, мы только сможем максимум 500. И больше, так так, 500-500, новый рекорд. 630. 630, просто на удачу. Хоп, она, смотри. 1500. В смысле, что это такое? Как ты мог, блин, уровень сил 350. Дэн пока что выигрывает, Отлично, а Баку Бакуган бой. Бакуган на поле, Максотавр А знаете, мне нравится этот Максотавр Мы с ним подружились, как настоящие Ну что, способность активировать Плюс 150 же силы, минус 250 Ха, это мало, так ты мне достал, полковник Труп, ага, Драгу, давай-ка, Бакуган в бой Заканчивай, Драгу Окей, Дэм, Бакуган на поле, у меня Бакуган упал Я не знаю, что ты с этим, полковником, но он явно Полковник, мы тебя выигрываем И выиграем. Победитель Дэм, отлично, мы победили т т т т так один ст Или же нет, блин, ну жалко, я бы хотел. Ну что ж, продолжаем. Кто будет стоять на нашем пути? Кто пожалеет? Ха! Скажи мне, пожалуйста, Дэн, а зачем ты бьешься? Или ты просто любишь Бакуганов? Я бьюсь за свободу Бакуганов. Нужно спасти от плохих, как ты. В смысле? Я тут ничего плохого не делал. Так, карта ворота на поле. И карта ворота на поле. Максотавр, гидроуз. Бакуган в бой. Максотавр на поле. Давай, Есть, попали. Ух ты, неплохо. Мой Бакуган не попал. Вот так тебе и нужно. Так вот, карту способность активировать. Ха, это еще маловато, да блин. Как-то бесконечно. Уровень силы 950, уровень си... силы 950. Это ровно как-то. бой. Ахуган на поле. Максотава, да? А, это тындл, у него приезжают же силы. Ладно, вот тебе 50. Победитель Бен Отлично, мы победили Есть. Невероятно 1870, это офигенно Вау, ну снова Бакуган появился Ратрикс, Вентус И Болт, Блоу Ух ты Кракелус, Хаус, 400 же силы Это конечно невероятно Но мы таких не возьмем за Спайруса. Так, значит, мы можем конечно взять им Бакугир Всем Бакуганам и мы станем намного сильнее Давайте-ка, с кем там сражаться? Чайно, ну давай с тобой еще Поле игры открыть. К, ну а ты, Я уже подготовилась и точно тебя вырублю. Посмотрим. Карта ворота поле. Давай-ка. Макс утаборд, побеждай. Конечно. Конечно, у него рансил больше. Ух ты, а он мощный, он быстрый. Но он промахнулся. Получай урон. Стоп. Ха, да ладно, это маловато, 950. Хорошо, Драгон. Я раздал гатриона. Букан бой, бакуган на поле. Отличный снайпер. Ски удар, драго, спасибо большое тебе. Ну что ж, карту рот открыть. Именно драгонует. Ла-а, но ну это маловато. Я знаю, что есть еще сила. Мощнее на 600. Это у нас было мощно. Синдос, Бакуган в бой. Вот, ла-давайте. Бакуган на поле. Вот, давай, давай. Есть. Третий бой начинается. Командная битва. Бакупает. Нажимаем, нажимаем, нажимаем. Так, так, так, так, так, давай, давай, давай еще, еще, еще, еще. 455 маловато, да, я знаю. Ну, я думаю, так так, Юлия, прикончим. Давайте посмотрим. 695 отлично. Мы это сделали. Ну что ж, получай чайну. Ну что ж, с победом. Все Эти твои. А, это его вроде бы. Кто его, блин, знает? Скай, Скайрис готов. Так, сэр. Бакуган бой. Скайрис на поле. Вот знаете, Скайрис нападает очень сильно на вражеские. Это его, это его, блин. Утрили. А ты будешь побеждать да, не будешь? Ты и так... Э, э, у меня больше Джессио тут. Значит, он победит. Сколько нет GSEO постричь у него? 820. А, Скайрис 710. Бакуган бой. Хрозный мол на поле. Баку поход. Блин, они нам измечены еще, кстати. Хря, 710, 820 G силы. Вот черт, карту постоянно себя активирует. Метеорит. Что, блин? Это самая сильная карта в этой игре. Стихи земли, тем более. Это получается ему 400, то что он использует карту. А если мы стихи земли еще, то еще ему 400. Потому что вот у черный. А, он черный Подожди, дар даркуса у нас нет, поэтому... Хай будет, Даркуссом. Да земля, вот всё видно. А ха ха, -ха. Что-то получается. Плюс 800 G, ты чё, прикадываешь? При... При... Ты чё, ровнешь? У тебя 820, плюс 800, 1620 тебя 1000. 620 G силы? Офигел, блин. Карты способности просто фантастические. Вот просто представьте, такое вот. 8 минут снимаем. 1620 же силы. 710 же силы. Вот. Блин, что мне делать? Так. ну понимаю. А, это вот. А, подожди. Перепутал. Перепутал. Я вас напугал, да? Наоборот, поставим, чтобы не перепутать. Это перепутаем еще. Ну вот. Как-то так вот. 710 же. Плюс 400. 710 плюс 400. 1100. 10. А у него 820. Ну, получается, земля. Так что можно дать ему 400G силы. Но как? это не его карта. Плюс 200. 1120. А у него 1020. 100G у него больше. Вот, черт. который тут открыть. Это его карта. У него 2, 3, Давай, Венту, сколько у тебя? Ха, понял. Минус 100. Ага, лим. 250! А, отлично, еще 250, сколько тебе G сил, у меня 1120, плюс 500 G сил, прибавь себе, вот это сила, плюс 100 G... плюс 500 G силы, 1520 G силы, я еще могу молот заключить, перевод, а можно молот, или мне нужно карту варс-посновности активировать, по моему нужно карту варс-посновности, чтобы ее активировать, Но это тоже сила у меня, ситуация, как-то так вот, ну, 1520 G силы, ха! Все время замок с риск, вот, значит, смотрите-ка,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 Одну серию. Кстати, тут у нас камера. <смех> эм... а -а -а. Нажимаем отмена. Да, мы ее знаем, все на проверено. Отлично. Давай, давай увидемся. -давай, 2021-21 апреля. Но обновление в 2020 году. Вступаю в бой, сражаюсь, а так вот, различные исправления, коррект, а нет, э, Ладно, пойдем, значит, в бой. Ну, блин, ну почему, только черный экран. Я так бы не хотел его. Вот во, во это компания. Загрузка. Вот тут как-то, я не умею управлять. Эй, а где картинка? Эй, мерстить. Я запицу, дайте нормально, обзор сделать. Разработчики, да. <как> <как> <как> ну, в общем-то, там есть.. Там нет карты способностей. просто кидаешь. Они превращаются. Правильно, кинешь на улад. Еще нужно правильно попасть. Победа за мной. 500. Так, у меня еще 100, 100 и 200. Равная сила. Начинаем к Бакугану. Только тут на улад или попасть правильно. Бакуган бой, Бакуган в поле. Я просто мастер Еще ловят, конечно. Серия Х2. Попадаешь в раза, получается тебе два раза больше чего-то. О. Я пойду по вздобу. И последний бой. Давайте у тебя 100G плюс еще. Для преимущества. Чайно. Трокс. Макатавр, бой. Макатавр, наполин. 100G. И когда 3Х, то у нас будет больше всего Там еще 3 d штука. Вот она. Что, блин, мисс, -мисс 50? Помидор. По, про, хотите продолжение лайк подписка Мы победили. Давайте сильный стоперик. Я уже сто лет играл. Один год назад. Один год назад как сто лет. А драгу в конце, да? Я думаю так следит. Посредине драгу как будет. 52 вала, там сколько так будет. Ну, а если будет молоко, то, конечно, мне это пока нет. Вау, мне трагусь первый Ладно, у нас неправильный ход. Ну, постарайтесь как-то говорить. Так, давай тут. Дороган, ну, бой, Бакулган на поле. Ой-ой, не керн-дексушки, он попал Бакулганом. Что Джессила? Хм. Меня он победил. Прикиньте. Показатель Джессила 300G. Больше данных нет. Драго, докажи, что ты сильный. Бакуган. Бой, Драко. На поле, Пока ооо. для Сил, Джессил увеличен. У меня тоже 2Х, он умеет играть, чем первый чайник. Потому что показал сопернику Нас сколько я способен, да? Ха, понял. 285 G-сила. Чайно показать G-сила 165. Больше данных нет. Ха, ну и отлично. Баку-ган. В бой. баку На поле. О, на мину попал. Я буду 25 G. Всё, там ничего нет, только минус. О. Я думаю, что у меня тоже такой будет. У меня только такой будет. 300 G. От, э, от, от, от, от, от, от, от... От... Отчёрт сначала, да? О, бонус. У меня 365. Он тоже... А, уместительный, кстати. если вы полюбили Да, это правда, конечно. И что джи А тут не тут Может быть, на кстати,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 В общем там есть, там нет какой-то сходности. Гон, просто кидаешь, они превращаются. А, ты еще на урод. А, еще нужно вот там попасть. В принципе, можно всех победить. Я думаю, это исключено.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 А еще сто стоя устройство есть. Мама, Так, это на лаке постоянно. Давай, давай, давай, давай, Пока ты намазываешь, ты Все, иди, иди. Чего там? И последний бой. Ну, застави, пожалуйста. Троп. На бой. На котором, на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 Ну нет, играю чайно, первый чайно. Может показалось в оперинку. Насок раз поспорим, да? Ха, понял. Если все таки сила, чайно показалось 165, больше данных нет. Ха, с ней отлично. Ну как углан? Бой! Ну как углан? На поле. О, на меня попал. Это будет 25G. И все, там ничего нет, там минус. Вот. Наверное, у нас тоже такой будет. У меня будет такой будет. 300G. От... От... Отчет сначала, да? О, бонус. У меня 35. Он пружин. А, он сильно, кстати. В конце продолжение, он 2G больше. То есть уже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 Вот это фаркет. Блин. Сейчас, кстати, где встать? Мы же, кстати, выглядят. Да, давайте, кстати, подписывайтесь в какую-то, нужна типошка, где-нибудь в канале ведется. Так, уже, сразу же, нужна моя. Все, ух, пусть будет как-то, как-то, как-то, как-то, как-то, как-то, как-то. А что-то, как-то, как-то. А что-то, как-то. А что-то, как-то. Всем завод, у нас по умолчанию. У тебя уровень. Всем ночи и пока.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 он какой-то. Плюс 20% силен. Классно, а где его взять? Классно, открыто у нас хвата. А-а-ю. Ну давай, Вижу, сможешь это победить. Ну, это так вот. Ну давай, схватку. Так, смотри. Вентус. Ну, тут по уровню, наказываю, кажется, покупаем вот. Даркус. Хауку. Айрус. Синдоус. Не ну, они, конечно, красивые. красиво. Акас. Лиус. Я с ним сочти. Ага, здесь еще 60 же прям по силе. Я помню, что тут на книгу очень и, и последний закупаем хаос. Ниус. Там будет 60 да, потом мы его вот подпишем. Я смотрю все сезоны. Первый, второй, я уже рассматривал третий сезон, а вот четвертый такого нового интересного. Потом посмотрим, если хотите. Самое сложное то, посмотрим, как получится заставить вам скин. А в этом тут ничего нельзя, у нас какая-то. Ммм, что-то это не так. Э -э Здесь. Я могу это сделать. Ну что, ж, давай Макс Бакуган Бакуган дж -дж -дж -дж там. Макс, что вперед? Багуган, бой. Багуган на поле. Уронить сюда, и карта в рот, открыть. Так, так, так, так. А, буквально не сработало. Ну слушай, прикинь, битва какая-то. Пять что, ж,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 Они Ну что ж, дробо, ты стал сильнее, это было А, ну, вот, вот,